Сегодня буду готовить безе-капкейки. Самый простой вариант. Всего два ингредиента. Кому интересно, оставайтесь со мной. Сегодня у меня необычные капкейки. Они будут состоять всего из двух ингредиентов. Это белки и сахар. Мне понадобятся всего две насадки. Вот такая насадка для розы. Здесь примерно сантиметр прорезь и насадка 1М открытая звезда. Вообще насадки можно использовать абсолютно любые, какие вам а, больше всего нравятся. У меня здесь уже готова швейцарская меренга. Ссылочка сейчас на подробный рецепт у вас появится на экране. У меня здесь 5 белков. Я возьму два красителя. Это краситель коричневый топ декор российский и америколор розовый пинк Цвета могут быть абсолютно любые. Номер 164. Пара кондитерских пакетов. Это все можно купить в кондитерском магазине либо на сайте Алиэкспресс. Часть меренги я крашу в коричневый. Вот такой получается оттенок. Слегка-слегка бежевый. И оставшийся в розовый. Я буду отсаживать на силиконовый коврик. Однако можно и на пергамент. И на пергаменте предварительно начертить себе. Какого плана и размера будут ваши капкейки. Насадку ставлю узкой частью кверху. И формирую. Сам кекс. Такая получается, как батарея. И сейчас формирую шапочку. Мама, я всем Мама, я поняла Очень готов. Сейчас я их отправляю в духовку сушиться при температуре примерно 60-80 градусов. У меня духовка газовая, поэтому вы ориентируйтесь на свою. Если у вас духовой шкаф электрический, тогда температуру регулируйте 60-80. Смотрите внимательно, если сильно высокая температура уменьшается, либо приоткрываете дверцу. А так конвекция вверх-вниз. У меня будет приоткрыта дверца, поэтому я сушу примерно 2 часа в газовой духовке. Прошло достаточно времени, я безе только что достала с духовки, но еще горячие довольно такие маленькая, полностью сухое. Сейчас проверю, как высохли большие безе. А, хорошо отлепилась, но надо время дать остыть. Тогда будет лучше отставать силиконового коврика, но ну, можно, конечно, на пергаменте, но пергамент у меня закончился, поэтому чаще всего в наличии у меня силиконовые многоразовые коврики. Я их покупала на сайте Алиэкспресс, но в кондитерских магазинах я видела, продаю... продаются, ну там цена дороже, и в таких вот магазинчиках, где там бывает посуда, что-то такое вот для дома, там тоже можно найти. Вот такие капкейки получились у меня. Очень просто, быстро, необычно и вкусно. Дети любят такое. Если она еще будет на палочке, будет вообще шикарно. То есть палочку вставляете, когда вот отсадили безе, вставили палочку. И все, у вас будет безе на палочке. Дети очень любят, обожают все на палочке.